Приветствую вас представители знака зодиака скорпион Посмотрим сегодня какой же фон событий будет Астрологический фон событий будет для вас в марте месяце Сам по себе март месяц обещает быть достаточно спокойный кроме серединки То есть начало и конец будут благоприятными для различных встреч, знакомств, общения и организации каких-либо важных дел. Ну, давайте посмотрим, с чего он начинается. Начинается с очень интересных аспектов. Здесь и Меркурий будет в с Сатурном 1-2 числа. И плюс еще Венера в соединении с Юпитером и Хероном. Ну, как может он проиграться? Во-первых, этот аспект говорит о том, что вас ожидает в эти дни какая-то удача. И может произойти очень приятное, важное событие, которое вас порадует по сфере здоровья или же работы. Может быть, вы получите какую-то крупную сумму финансов за проделанную работу. Может быть... Кто-то удачно выздоровеет или сделает какую-то очень важную там, процедуру, связанную со своим здоровьем. но ну, что-то удачно служится. Последнее соединение Сатурна с Меркурием в вашем четвертом доме говорит о том, что вы в пределах своего дома, своей семьи будете принимать очень правильно, трезво, взвешенное решение. 3 числа Меркурий перейдет в знак зодиака рыбы. И это для вас символически пятый дом. Дом детей, любви, хобби, развлечений. И это говорит о том, что ва ваше все максимальное общение и внимание будет приковано к делам этого дома. Как работает Меркурий в рыбах? Ну, он там, как правило, полон иллюзий, мечтательности, душевных переживаний, очень много дает загадок, но также склонен и к манипуляциям. Также этот Меркурий любит путешествовать. Значит, возможно, или вы будете часто посещать своих детей, или же ждите от них приездов к вам в гости. Или же это будут встречи с любимыми. 5-6 Сатурн, извините, не Сатурн, а Солнце будет формировать секстиль к Урану. Таким образом, оно будет, этот аспект будет светить также на Ваше Солнышко и придаст Вам уверенности в себе, в своих действиях и возможность принимать какие-то правильные решения. Причем эти решения, они могут быть кардинальными и могут быть связаны с некой потребностью твоевать свою свободу или бороться за свою свободу, за свою правду, за, свою, за свои какие-то принципы. Поскольку Уран находится в зоне партнерства, то, вероятнее всего, это будет связано со сферой партнера. Итак, 7 числа состоится два важных события. Одну из них – Сатурн переходит из вашего символического четвертого дома семьи, ваш пятый, отвечающий за хобби, детей и увлечения. Чем это говорит? Говорит о том, что на ближайшие там, пару лет ваше внимание будет максимально приковано к сфере ну, к этим сферам вашей жизни. И ну, если в плюсе, то как он проиграется? Например, для тех, кто увлекается музыкой, ну, каким-либо творчеством, психологией сюда подходит, эзотерика, кино, то для вас открываются перспективы ну, сделать из этого что-то такое более глубокое, новое что вы можете потом представить миру, впоследствии или же произойдет какое-то переформатирование во взаимоотношениях с вашими детьми кто-то из своего хобби сделает работу впоследствии, чем будет зарабатывать кто-то а кто-то, может быть, сможет что-то поднять на поверхность и найти ответы на те вопросы, которые раньше были завуалированы, скрыты. И, ну, в общем-то, получится что-то придать ясности. То, что было ранее скрыто в этих сферах жизни. И восстановить справедливость. Также 7 числа у нас произойдет полнолуние в Деве. Это достаточно очень интересный важный период, который говорит о том, что для вас эта тема также может еще и коснуться каких-либо важных изменений в вашем ближайшем окружении, дружеском окружении. И не могу не обратить внимания, прям точный такой аспект, где сформируется 7 числа. По узлам что-то судьбоносное, какой-то соблазн, связанный с тщеславием, с желанием славы, почета. Ну, обратите внимание, да, на седьмое число какое-то очень сильное соблазнительное событие может быть по судьбе. Ну, знаете, как экзамен, как проиграется, не знаю, просто понаблюдайте. Десятое, одиннадцатое. Так, Меркурий, Уран, благоприятные возможности связаны с любовью, с партнерством, со встречами. Возможно, встреча да, будущего изб... с будущим избранником. Ну или просто приятные это то провождения, тем более тут еще и будет одновременно секстиль от Венеры к Марсу, это задействован, задействованный 6-й 8-й дом. Ну, я думаю, что в финансовом плане и в личном плане это будут достаточно такие интересные, приятные, эмоционально насыщенные дни, потому что Луна будет находиться в оппозиции к Урану желание независимости, ну это, если говорить просто по 11 число, ну а плюс еще и Луна в Скорпионе, она придаст такую сильную эмоционально окрашенную расцветку этого дня. С 14 по 17 будет образовываться несколько напряженных аспектов. Значит, Нептун, Меркурий. И Солнце становится в оппозицию к Марсу. Значит, для вас это сфера, связанная с опасными ситуациями и возможные какие-то разрывы, конфликты. Очень серьезные конфликты, потому что здесь тема еще детей, детей опасные ситуации, либо любви, любовь, секс, тут что-то такое намешанное. Но я бы рекомендовала в эти дни не выяснять никаких отношений с теми людьми, которые вам дороги и не идти на какие-то необдуманные сексуальные контакты. Ну и вообще есть смысл понаблюдать со своими детками, особенно у кого они маленькие в эти дни Значит, до 14 по 16 Венера будет находиться в квадрате к Плутону Так, Венера это ваш шестой дом, Плутон это ваш третий ну, я думаю, что, скорее всего, это что-то такое будет связано с рабочими моментами, и будет возможность ну, неплохо подзаработать, но ценой таких серьезных усилий, эмоциональных серьезных усилий. Вот видите, чем больше красных аспектов, тем тяжелее будут энергии, тем больше будет напряжения. А уже 17 числа Венера войдет в знак Зодиака Телец. Телец это для вас дом партнерства. И в этом знаке Венера очень практичная, очень чувственная. Она нацелена на благополучие, прежде всего в материальном плане. И я думаю, что до вас начнется период, когда многие из вас могут ощутить, очень большую потребность в партнерстве или уже в своем или уже в создании другого партнерства захочется встречаться, знакомиться, общаться, заводить какие-то новые связи и контакты 19-го Меркурий перейдет знак Зодиака Овна ну это контакты, это очень много информации, получение информации, передвижения ну, это все, что касается вашего здоровья и вашей работы, ну, будет максимально, максимально в максимально таком активном режиме. Будет очень много действий в этих направлениях. Ну, от кого волнуют какие-то продвижения по служебной лестнице и ну, активизация вот в плане работает, то хорошее время настает для этого, благоприятное. Теперь с 21 числа произойдет такое интересное событие, как астрологический Новый год. Причем он совпадет еще и с Новолунием в знаке Зодиака, Овен, чем будет влиять. На достаточно длительный промежуток времени в год на все происходящее. Ну, давайте посмотрим, что у вас. У вас это будет задействована сфера работы, работы, здоровья. И также здесь получается у нас задействован пятый и третий дом. Ну, это переезды, поездки, много общения с детьми и с любимыми людьми, а также для тех, кто занимается каким то увлечениями, то здесь тоже будет очень много общения, причем еще и в сторону, знаете, как улучшения. Будете получать плоды, уже начнете получать какие-то хорошие, ощутимые плоды в этих направлениях. 25 марта Марс перейдет Рак Рак для вас это сфера девятого дома Это дальние дороги, путешествия, связи с людьми издалека Ну и сам по себе Марс он символизирует дом, семью, заботу о близких Безопасность близких И в этой сфере будет основная ваша активизация Говоря простым языком, всех кого любите будете пытаться собирать до кучи, поближе к себе. С 27 по 30 будет идти параллельно два интересных аспекта. Первый снова идет по вашему шестому дому. Меркурий с Юпитером. Очень благоприятный аспект для того, чтобы оформить какие-то документы на поездку, на оформить какой-то выгодный контракт. Также здесь еще и параллельно идет соединение Венеры с Ураном, что может дать вам какое-то интересное, неожиданное знакомство. Могут вам по судьбе, поскольку здесь еще рядом находится узел, то есть по судьбе вам могут дать каких-то интересных людей. Еще интересно, что с 27-го Плутон выходит из Козерога, до середины мая, по-моему, он пробудет в Водолее до 10 июня, если точнее, пробудет в Водолее, чем самым принесет вам какое-то облегчение в делах дома, семьи и какие-то очень важные трансформации. Для тех, кого интересует более глубокая эзотерическая часть, я задала вопрос картам, какого основного события будет касаться жизнь скорпиона в марте так вот у меня выпало сад и друг я так понимаю, что это будет касаться каких-то очень важных взаимоотношений для тех, у кого нет половинки это может быть встреча с таким человеком для тех, у кого есть то это идет усиление укрепление с уже имеющимся ну что ж для тех кому было интересно пожалуйста ставьте ваши лайки комментируйте подписывайтесь на канал и до встречи в следующих прогнозах